Всем привет, ребят! Сегодня будет очень необычный видос, потому что у меня на руках сейчас Samsung, Samsung Samsung, Galaxy S7. Так вот, сегодня мы будем делать не обзор этого телефона, сегодня мы будем убивать этот телефон. И да, вы не ослышались, реально убивать. Вот, собственно, сам телефон. Вы, наверное, спросите, ты что, чувак, с ума сошел? Этот телефон в версии 32 гигабайта сейчас 24 тысячи стоит. Я вам скажу так. Эта версия на 64, не знаю, видите, вот, на 64 гигабайта. Но в чем проблема этого телефона? Как бы, вот он работает, и я не пью, вот все, все работает. Ну да, тут заряд, правда, мало осталось. Ну, Расскажу краткую историю. Где-то примерно около полутора лет назад, может, год плюс-минус назад я по своей тупости а, наткнулся на рекламу телефона, вот этого телефона, продавали его за 7500, и я такой, блин, 7000, а у меня как раз телефон на тот момент был, ну, очень говяный, и я хотел себе новый телефон, и значит, я такой зашел на сайт этой рекламы, смотрю, и реально, 7000. Отзывы смотрю. Блин, и отзывы хорошие. Думаю, блин, ну у меня вроде 7000 есть, ладно, чего бы и нет. Что по итогу? Через неделю этот телефон был у меня. Мне доставил его курьер лично, но самое хреновое, что он доставил его мне на работу, потому что я был на тот момент не дома, а если бы он мне его доставил домой, его бы никто не принял, не принял и не расписался за него. В итоге он доставил мне его на работу и из-за спешки я... Быстренько достал его, вот так вот, просто вот так вот покрутил, посмотрел, даже не включал, и такой думаю, ну ладно, вроде все нормально, отдал деньги, курьер ушел, и все. Я в момент перерыва на работе начал как-то лазить в этом телефоне, и, ну, вставил сим-карту, у меня тогда интернет был, начал скачивать vk ВК. Скачался, окей, начал скачивать другие приложения, но не тут-то было, они не скачивались, говорили, что памяти нет, но здесь же 64 гигабайта памяти. Алло, куда делась вся память? В общем, как вы поняли, меня наебали на этот телефон. И сейчас я буду его хреначить просто по полной. Нет, я не буду его бить, я просто буду его разбирать. И мы посмотрим, что у нас тут внутри. Кстати, тут уже есть щель. Не знаю, вряд ли вы ее увидите, но вот здесь, короче, есть щель что-то он включился и ну, ну ну просто ну ребят ну что это я я с ним ничего до этого не делал вот вы видите да я ничего с ним до этого не делал просто ничего он лежал у меня в коробке потому что он я понял что я лоханулся сильно лоханулся и купил телефон за 7500 который на рынке стоил на тот момент около 30 плюс минус что ж, давайте мы его начнем, пожалуй, разбирать. Итак, сейчас перед вами телефон. Давайте я быстренько зайду на сайт и расскажу вам его характеристики. Итак, начнем, с, естественно, с экрана. Диагональ здесь 5,1 дюйм. Разрешение 2560 на 1440 пикселей. Хороший телефон. Тут есть а, защита экрана. Кстати, давайте вот по характеристикам тут пройдемся. Здесь у нас а, значит 64 гигабайта памяти, 4G LTE. Я тут все тут читаю. 4 гигабайт а, оперативной памяти. А еще OctoCore процессор. Если что, Dual пиксель 12 и 5 мегапикселей камера. Ну, окей. Защита от воды. IP68 Знаете, с вот этой щелью С вот этой щелью я боюсь его воду уже сувать. нет смысла Потому что он умрет сразу же, а нам нужно его разбирать Давайте я отложу коробку, коробка хорошая, я ее сохраню Может быть для чего-нибудь понадобится Плевать Так вот, с чего мы пожалуй начнем Начнем мы с того, что чуть-чуть полазим по этому телефону как вы можете заметить, телефон говно. И нет, не сам Samsung говно, а именно эта китайская копия, полное говно. Что ж тут говорить, он просто, ну, ну, ну просто лагающий, полчаса заходящий в настройки и. еле как работающий. Хотя сейчас для видео он работает лучше, когда до начала съемки я проверял его, он работал очень хреново. Что ж, давайте начнем с самого простого. Это снимем вот эту все-таки крышку. Как-нибудь вот так вот. Не знаю, как бы это сделать по-хорошему. Ага. Вот так. Супер. Все. Крышка снята. Что ж, давайте еще небольшую историю расскажу. Я пытался продать этот телефон, но ничего не вышло. Все полили то, что это китайское говно, и никто не хотел его брать. Так, давайте мы снимем как-нибудь батарейку. Мы сможем это сделать? Нет вообще? Так, мне, наверное, кажется, понадобится нож. Я буду использовать подручные средства. Бля, он не взорвется? Это же Samsung. Ну нахер. Ну нахер. Так, что, давайте мы его сначала как-то как отключим от этого всего, да? Я не знаю, правда, как это сделать. Я... Особо сильно не разбираюсь в внутренностях телефонов. Поэтому я не знаю, как бы его сейчас так отключить. Я не буду пытаться его расфигачить, просто прям расфигачить, да? А попытаюсь именно разобрать. Тихо. Ага, вот мы и вытащили почти батарейку. А, вот и все. Вот мы вытащили. О, отлично. Вот мы и сняли Батарейку. Батарейка только, блин, прикольненькая, тонкая. 1100 мАч часов. Но! Но! Это же китайцы. Что они могут знать о часах? Собственно, все, телефон не работает, но ну, это естественно. Так. Тут куча-куча-куча всяких гаечек, болтиков, вот этих вот всех. Их надо всех открутить. И давайте я попробую. Сейчас. Это сделать Короче, ребят, все, я э, Открутил почти все Тут один остался, вот не откручивается Но плевать, в принципе Давайте мы пробуем снять так Ух, ух, ух, ух. Ой, что-то тут Вот из-за него теперь Все идет через жопу Ах. Потому что он не хочет откручиваться, а, понимаете? Не хочет Кстати, я снял камеру Что интересно, я снял камеру Воу, капец Ну сейчас, подождите-ка, я попробую все-таки Как-то Во Окей, я не знаю, как я это сделал Куда делся Болтик этот Ну да ладно, тут еще один болтик застрял Вот здесь в магните, вот он, вот там вот Ну да ладно, окей Давайте я все лишнее сейчас поубираю Тут вот эти вот болтики Все, я его сами откручивал Потому что отвертка у меня слишком Ну отвертка, короче, была не очень и вот, пожалуйста, все внутренности э, телефона. Да. Джек. Вот, так мы можем их спокойно все снять. Ну, почти спокойно. Камера. Блин, мне знаете, что стало интересно? Давайте мы попробуем его включить. Нет, серьезно. Давайте попробуем. Конечно, я боюсь, как бы он не бомбанул у меня тут прям в руках, но... Все, я подключил... Аккумулятор. Давайте попробуем. Ага. Так. Мне кажется, кнопка не нажимается, но я попробую. Ребят, он заработал. Он работает? Он включился? Охренеть! Тут кнопка, вот, просто вы посмотрите кнопку, я вы вы вы вылетела. Твою налево. Чтоб тебя. Я хочу кнопку вставить на место, пожалуйста, вставься. Ставься на место. Во, я ставил кнопку на место. Ну, более-менее, окей. Джек. Джек тоже. Все, я все вставил на место. И посмотрите, он работает. Ну, в принципе, логично. Я еще с ним ничего такого толком не делал. Давайте мы пробуем камеру включить. Может, она сейчас будет лучше реально, чем, чем была вот с вот этим вот стеклом. Потому что... Ой, это фронтальная камера. А как же... Нет, не то. Нет, а, я уже думал, сенсор западает. О, кстати говоря, Ариэль, прикиньте, а камера-то стала в разы лучше. То есть, смотрите, вот, вот она сейчас, да? Как бы вам показать, какой она была. А, то есть, вот смотрите, не знаю, видно вам или нет, надеюсь, видно. Вот, вы видите, да? Как, как она была, как она была, да? И вот как она стала. Особо сильно не меняется, да, но... То есть тут заметно на самом деле, на видео может и не заметно, но мне-то заметно, что качество камеры реально стало лучше. Но она очень сильно моросит, вот прям очень сильно. Давайте мы, знаете, что сделаем, а давайте мы прям сейчас оторвем. Бля, она нагревается. Слушайте, она нагревается, прям сильно нагревается. Кстати, смотрите, что прикол, я могу вот так делать. Прикольно. Тут вот... Где... Тут вот штатив стоит, можете видеть Но сейчас без камеры, камера заряжается Ну, она лежит, но он... Аккумулятор на зарядке Там, короче, мой комп Второй экран Сейчас, короче Это я Привет Бля, капец Блин, слушайте, а камера Камера-то прикольная, то есть Она маленькая, ее можно переделать Куда-нибудь в что нибудь и оно будет работать, но пока... Но она горячая, очень горячая. Она реально прям нагрелась жестко. Я не знаю, стоит ли вообще что-то сейчас делать, пока он включен. Потому что, ну, я боюсь, что может что-то случиться. Он может, там, не знаю, сорваться к чертям. Но, блин, тут, короче... Тут есть, короче, некоторые... Давайте мы попробуем лучше вот так. Я сейчас попробую, короче здесь вот вот видите вот вот эта штука вот я хочу ее сейчас с нет не то что снять а, хотя давайте мы друг, другую штуку попробуем снять ага хорошо ну давай а это не так работает я понял как это работает это вытаскивать надо оба я какую-то часть вытащил. То есть, вот, вот видите? Я вытащил это из э, вот этой штуки. И все еще работает. Все, по крайней мере, все пока работает. Сенсор, кстати, перестал. Это, походу, был сенсор, ребят. Сенсор перестал работать. Он не реагирует. Давайте пробуем. Кнопка работает. Да, кнопка работает. Сенсор перестал. Все, ребят. Мы... Сломали сенсор, то есть он все, он вот не работает. Хоть как тыкай, сенсор перестал работать. Блин. А, включись обратно. Я хочу включить камеру, чтобы видеть, когда мы отключим камеру. Работаешь? О, сенсор заработал. Реально, мы, ребят нашли, как отключается сенсор на экран. Идеально. Правда? Все, давайте я теперь обратно ее вытащу, чтобы мы, если что, не выключили камеру. Потому что я хочу смотреть, точнее, хочу увидеть тот момент, когда именно она выключится и выключится ли она вообще. А, давайте попробуем вот это вот отключить. Я не знаю, что это. Но пипец Мы делаем все это со включенным телефоном, ребят. Кстати говоря, никогда не повторяйте этого. А, они просто из пазов вылезают, да? Блин, эта штука просто вылезает или как она работает? Я не понимаю. А, мне кажется, она наоборот. Да, вот, ага, о, кнопочки еще работают, но сенсор уже, сенсор все, уже, хана, сейчас мы вот вытаскиваем вот эту вот штуку, я не знаю, что это, поэтому мы сейчас пробуем это, а, Ха! это была фронтальная камера, ребят, просто смотрите, тут теперь дырка появилась вместо камеры, вот, не знаю, видно вам или нет, вам, наверное, не видно, я вот, вот, вот, вот, здесь вот фронтальная камера, где там тупо дырка. И вот сама камера. Вот сама камера, не знаю, капец. Вау! <с> мы прям реально разбираем телефон по частям. Окей, у нас уже минус камера, минус сенсор. Ну, минус фронтальная камера. Скажем. так. Теперь мы вытащим... Что там мы вытащим еще? Вот эту вот штуку, которую я и хотел. Вот, вот это вот. Тут нет тень. Вот, вот это вот. Сейчас посмотрим, что с этим будет. И. Ну, камера все еще работает. Как бы я не знаю, что это отключило, но это, наверное, что-то отключило. Может клавиатуру, может еще что-то. Так, хорошо. Вот это что у нас? Ага. А вот и перестала работать камера. А если я.. А если. Я не знаю, что я сделал, но. Экран. Зажигается и гаснет. Я не знаю, что я сделал, честно. Ладно, хорошо, мы это отключаем. Тогда камеру тоже надо как-то вытащить. Я пока не знаю, правда, как. А, еще я парюсь. Просто берем вот так и отрываем камеру. Все, у нас минус камера. Хорошо. Всегда хотел вот эти штуки отрывать. Они меня так бесили, что в компе, что в телефоне. Фу. Е -е, я оторвал эту штуку и я сделал, что хотел. Но я так понимаю, это можно тоже вытаскивать тогда батарею, потому что она уже не пригодится. Кстати, вот у нас тут все лежит, что было вообще, теперь мы отключаем, ну от, отрываем, скажем так, вот эту вот часть, я не знаю, чтобы это ни было, но мы это отрываем, ну не прям отрываем, мы это так просто, а, вот, это у нас была кнопка домой, кнопка Home, не знаю, можно ли ее так называть, ведь она называется в iPhone, можно ли ее назвать тут так, так, тут у нас все на, а тут у нас уже припаяно. Угу, угу. Ну вот у нас кнопочка. Не знаю, слышали ли вы или нет. Я поднес к микрофону прям, чтобы может быть вы услышали. А я смогу вот всю эту плату снять, нет? Мне вот хочется плату всю эту снять и залезть к сенсору. Так, я вроде все. Ну более-менее отключил. Если что-то еще, то я это оторву просто. Чего я парюсь? А слушайте, а плата-то тоже прифигачена при, на этот, э, скажите мне, я скажу вам. На, на резики вот эти вот э, болтики, шмолтики. Еще я этот тоже открою. Ага, вот он. Где у меня тут коробочка, вот это вот я сюда скидываю все вот эти болтики, чтобы их не потерять, потому что неохота потом будет на них наступить. И здесь где-то еще один или два, да? Один. Да, один. Хорошо, я сейчас его откручу. Окей, ребят, мы с вами. Скажем. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ох ты. О! Смотрите, что тут у нас есть. Охренеть. Мы. Мы разобрали с вами. Ну, практически полностью разобрали с вами. Samsung Galaxy S7. Я в этом всем не разбираюсь, я не знаю, что здесь и как, но.. Вот как-то так. И вы что думаете, это все? Да, сейчас хрен там плавал, смотрите. Слот. Слот для сим-карты и карты памяти. И, кстати, тут у нас еще и динамик. Да-да-да-да-да. Тут у нас идет динамик. Вот он, вот динамик идет. Так, да. надо еще вот эту вот как-то часть всю снять. Я не знаю, что это, но ладно, допустим так а как мне снять вот эту вот теперь металлический вот этот корпус он мне не нравится я хочу его снять о а тут кнопочки... Хм, тут видно кнопки короче назад ну назад и а, я не знаю как ее еще назвать можно мы как-то снимем экран я хочу как-то снять экран я не знаю как это сделать смотрите я засунул ножницы под экран блин они выпали сейчас еще раз это сделаю Ай! Ай, зараза! Треснуло, а. Прикиньте. Мне сейчас придется его по частям, походу, разбирать. В принципе, пофиг, он уже не рабочий, можно сказать, потому что я тут все повытаскивал. И собрать его обратно я тупо не смогу. Поэтому давайте его будем разбирать. Ха! Смотрите. Это он под экраном. Ну, если иначе было нельзя, то будем делать так -то -то, только так. Ага, зашибись. Мы смогли оторвать экран. О, давай, давай, давай. Отлично. О. Да, оторвистый. Ху, прикольно, ребят. Смотрите, кому-нибудь нужен экран? Э -э кому, кому нужен защитный экран? Охренеть. Жесть. Ребят, никогда не повторяйте этого дома, потому что я просто дебил. Раз делаю такую фигню. Не знаю. Ну, короче, телефон все, уже не подлежит работе никакой. Работать он вряд ли еще когда-либо сможет. Я в этом вот реально сомневаюсь. Но мы можем вытащить вот эту часть. Это у нас... А, ну вот у нас, собственно, и идет весь наш экран. Жидкокристаллический. И я не знаю, что внутри. Поэтому я хочу это проверить. Давайте мы сейчас... Он тоже треснул, а? Вот что внутри. Какая-то непонятная шняга. И еще какая-то там непонятная шняга. Вот. О, это почти что... А, нифига себе. это то пленка. Она, кстати, прозрачная. А, нет. Относительно прозрачная, потому что... Да ты задрал. Опять соседи сверли. Она, с одной стороны... соседи задрались сверлить. Я постараюсь вы вы убрать шум, но... А, не знаю. Посмотрим, как пойдет. Тут, короче, куча страниц. Просто можно книгу написать. Ну ладно, не куча, всего три-две-три три страницы. Мы вот оторвали экран. Все. Экран у нас больше не работает. Вот эту штуку оторваем. Вот так. Я не знаю, что здесь еще. Что-то внутри есть? Нет, вряд ли, мне кажется. Но... А, при... О! А вот и зеркало, ребят. Да, как вы можете смо... видеть, я снимаю это на телефон, но потому что телефон. Блин, а тут такой... Тут такое кривое зеркало, на самом деле. Серьезно, тут просто посмотрите, кривое зеркало. Блин, а я это оставлю. Эту штуку я оставлю, наверное, она прикольная. Я ее, правда, вытащу. Вот. И повешу где-нибудь здесь приклеен, какой-нибудь клей, я не знаю, где-нибудь здесь повешу, просто для прикола. Отложу ее сюда в сторонку. Так, да. ну тут все, у нас просто осталась металлическая крышка, не знаю, и все. Есть какие-то серийные номера. Ух ты, 2017, -го, 07, -го, 04. -го. Так, давайте я уберу нож. Что у нас осталось по корпусу? По корпусу у нас все, в принципе, мы тут больше ничего не можем снять, ничего не можем. Ну, разве что динамик, и то как бы хрен с ним, да, с динамиком, он не вылезает. Да я и пытаться не буду. Что ж, ха -ха, это было, скажем так, очень жестко. Мы разобрали полностью. Можно. Да, мы полностью. Смотри, тут мы можем снять даже сейчас, вот так вот опа. Камеру. Ну, не камеру, а вот эту вот затычку для камеры, я не знаю, чтобы сама камера не повредилась. И вот тут, вот этот, вот тоже какой-то непонятного хрень, не знаю, что это. Вау! Просто, просто вау! Мы мы реально, мы это сделали. Ну, это сделал я, как бы, но ну, вы видели, что я это сделал. Я разобрал вашу мать, Samsung Galaxy S7! Охренеть! Вот такой вот получился ролик Мы реально разобрали Samsung Galaxy S7 У меня от него Упавшая коробка И разобранный просто на части Вот Просто это корпус от самого телефона Понимаете, вот Вот его экран Вот крышка его И просто вот здесь сейчас у меня на столе лежит Просто разобранный Samsung Galaxy S7 И вот из вот таких вот деталей Куча Просто делают вот такую вот штуку как бы настоящий телефон хороший но это была китайская копия и я считаю что со всей китайской копией которая говно есть нормальные китайские копии кстати вот со всеми китайскими копиями которые говно надо поступать вот именно так просто брать и разбирать это к чертям давайте мы попробуем вот так вот сделать а, -а, -а. звук-то какой ха ха Жесть! Просто жесть! Охренеть, а мне так нравится этот звук, как будто лед трескается, серьезно. ва ха ха Блин, как это прикольно. Ой. Сейчас все посыпется, наверное, да? Ну да пофиг. Это был экран Samsung Galaxy S7, ребят. Жесть, реально, куча стекла, и ладно, я это потом выкину. Вот еще его стекло тоже. Ну блин, если его ломать, то оно прям трескается и будет сыпаться. Жесть. Короче, ну вот, вы видите, ребят, да, в общем, вот как-то так это все было. А, не знаю, понравился ли вам этот видос, не понравился. Скажете ли вы, что я дебил или, блин, красавчик, молодец, что так сделал. Но я считаю, что со всеми копиями, китайскими говнокопиями, надо поступать именно так. Если вам понравилось это видео, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк и перейти по ссылкам в описании. А я постараюсь больше никогда не попадаться на китайские копии. Что ж, всем удачи и... Всем пока.